Всем здарова, с вами Дитр 94, сегодня у нас тест на психику, попробуй не засмейся, от Павел Айги. Это вроде уже наши шутки все, они а как у Айги Козеландзе, в основном зарубежные. Чё это его так болтает? Опять въехать, чтобы куда Вот пожрёшь, Споколись. сидишь, сволочек. Тут дело не в музыке, не в словах, а именно вот в этом... зацеперы. Или как они там, зайцы, по-моему. Спалились. Кокаином. Спасибо. Кокаином. Ты я понял. Ну это я вообще видел. Это сделано то ли в Гэрис моде, то ли в Сурдфилмейкере. Музыка из трейлера Battlefield 1. толком okay? <laughs> нифига себе, окей <okay. laughs> он башку пр проткнули. На ну, это пародия, там вот, что-то было, там трансляция у кого-то про кто-то вошел в дверь в этот момент. про а, про это про про не смотрел еще. Типа всё съест. <реклама> Пародина ГТА. Что, уже 1358-й? Нет. Ну так и пиздуйте отсюда. <реклама> ну, вул, ву, Что за керню здесь творится? Ты че шкура? Сюда иди. Что-то давно бы смешного. А, это из этого. Это будущее. Нет, ну это я у уже увидел видел. Релакс! Вот опять то же самое паролье биби 8 откуда музыка Это, по-моему, Ласт-Гвардианс, да? Ой. ту Нифига не вижу. Это, по-моему, гравитация, что ли? Ну uh... Но это я видел. Я съел эти блеванес вон точно. Эй, погнаньте. Спины из будущего только смотрел недавно ты малина, ты малина, ягд, ягда, ягда Наша служба это наркот индийское кино ты на взгляд, точно он диануэл Oh, alien isolation. Here's Johnny. What is with what this with your hand? Why is strange, strange he interested? Is this just curiosity? Suspicion or something? you doing? В прикол был? Я не понял. <смех> <смех> Пожимает белые руки вместо черных. Ой, эти гей, гей парад всунули на фоне этих тает лед. Это резик седьмой, что ли? Сдохни, Точно. Бабы, сдохни, бабка, у... сдохни бабка. Это, по-моему, из рольских пельменей, если не ошибаюсь. Ламборгини. Пагани. Мазерати. Антонио Маргаретти. взял и упал и мне было просто в кругу взрослых будто не было мортол-комбата будто я родился уже бородатым да хорошо они там отдыхают у себя в шире. Да. Цитата. Ладно, если вам понравилось, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки и вступайте в группу ВКонтакте. Ну и, кстати, я проиграл этот челлендж. Ладно, дай до следующего видео.